Объясните мне, пожалуйста, хоть кто-нибудь, как пройти этого босса Бэйна в Бэтмен Arkham Origins, потому что я не знаю, я проходил бы уже очень много раз, но ни один из раз не был удачным, поэтому я решаю все же поиграть в Batman Arkham Origins до стрима и посмотреть... Да, это контент опять же, где я в очках Да, это видео записано до того к момента, как у меня очки сломались Маленькая небольшая вставочка из будущего так скажем. Игры все я буду записывать Небольшая вставочка из будущего Игры все, все игры я буду записывать в очках А без очков буду только с вами говорить Monreal Engine mm. Splash Damage, шлёп дамаг, шлеп дэмэдж. Бэтмен, Архэм, Ориджинс, грузится, грузится, грузится, грузится, Nvidia, the way Nvidia, it's mean to be played. Слушай, сырье едет Как мне кажется. Кстати, ребят, как вам эта локация? Мне кажется, что эта локация лучше, чем моя прошлая, потому что у меня там человек дрыжнет, спит. Есть меня, короче. Вот, пройдем Бэйна мы с вами и дальше, и меня будут видеть без очков, аль... что нашел в лаборатории дождаться, пока он будет здесь. Да блин, ну я ёшкин-кошкин, я же на пятерку жал. Я же, блин, убегал от Бэйна, блин, Брюс, ну ёшкин-кошкин. Дыму нет. Прям компании, которую я хотел продвигать на самом-то деле. Но Бен сказал, что я буду сражаясь со мной. Но Бен сказал, что я буду эту компанию продвигать. Дышу на решающий удар. Его дважды его ударило в шок. Ай, блин. Шок контент его ударило, блин. Дважды. Я должен... Он выпал на что-то новое. Черт. Ну он же. Да знаю, Альфред, знаю, спасибо. Я и без тебя это понял, ага? Не, ну я понял это на самом-то деле и без Альфреда в этой в этом эпизоде. А где я должен, собственно, прятаться? Только тут, только под этим, только под полом. Я тут, Бэйн! Хватит меня искать там, где меня нет уже. Достал его. Иван народ. Достал. Бэйн, ну блин, ну иди ты к фигам, короче. Теперь умри. Надо. Да! Я не умру никогда. Ай, бэн, черт! Я ж не смотрите, я ж на x не нажал, я не знаю. Я ж на x не нажал. Бж, бж. <свист> <свист> я хочу большего... Какой трептный, блин, работодатель этот Бэйн, а? Офигеть! Ай, блин! Да, блин! Да я еще сжимал два раза W и два раза P. снова в трубе? Ну да, Сражайся! Здесь больше не спрятаться. Угу, мой. Извините, ребят, я тут, собственно, я никто. Никаких решеток. Так, ай, трус. Он с той стороны, он слева, да. Не, ну я... Не, его в теории можно победить, на практике, честно говоря, я ни разу этого не делал. В теории Бэйна можно победить, а вот на практике я ни разу этого не делал, честно говоря... Мистер Бэйн, иди сюда. Дядя Бэйн, блин. В теории, с ним можно сражаться. Я даже знаю как, но надо для этого, чтобы он пошел сюда. Альфред, да не действуй на нерв, блин. Я знаю, что время подходит к концу, но. Я вижу, я знаю, что время подходит к концу, Альфред, но я не могу его сейчас победить, потому что он далеко. Нежно ты рассанешься та та та та Ты не моя Любовь моя Я знаю, ты далеко Между нами города, города на на на сюда ты видишь, моя любовь моя решающий Вс. Да блин, да я жму на пробел. На да не на правую кнопку мыши я жму, а на пробел наш. Кстати, пробел тут реально ускоряет Бэтмена. Брюс Уэйн, ты ч ⁇ с же не делаешь там? На пробел жму, ежким кошкин Ну блин, ну я жму на пробел. Ну на пробел же жму, ребят. Ну на пробел, ага. Осталось ровно два удара и Бен сможет меня положить опять же, снова еще в еще один раз, еще одной недолговечной перспективе. Бен сможет меня положить и пономатить. Тут можно отсидеться, по. Да блин, да, я знаю, Альфред, ага. Ну, но... что я могу поделать, если Бен такой трудный босс, а? Ну реально, ребят, ну что я могу поделать, если Бен такой трудный босс, Альфред? Ибу. Шесть и пять. Я очень долго думал, как можно Бэйна победить. Вот реально. И не придумал ничего клевого, только сумел это. Тут хождение, самое главное. Или... Так, он на... Никаких решеток. Он все решетки так вырвет. СМЕРТЬ Странная игрушка, на... И это, кажется... Я знаю, я так как. Может так Брус, Да знаю я, Альфред, спасибо, что ты так сказал, но я знаю, что он очень силен, поэтому я его не позволяю ему поймать себя. Да блин, да Брюс, ёшкин кошкин. Левый контрол, блин, да ёшкин кошкин. Пробел тут открыть. От первого лица левый контрол. Левый контрол. Сейчас. Мистер Бен. Он был тут близко, вы видели, Он был тут так близко, потом как-то телепортировался туда дальше. Да блин, ну ёшкин-кошкин, Брюс. И не будем. Ай! Ай! Так, соп, где здесь, здесь? Он все сбивает, ребятки! Это ж надо быть таким злодеем, который все сбивает, все не любит. Да брыть! Я думал, он не заметит просто. Теперь я сломаю твою спину. Сначала сломал твой дух, потом я сломаю твою спину. Аха. Не, ну вы видите, мы почти с вами прошли, Бэйна. Не, ну я знаю, что дальше будет. Аха, мы должны будем с вами прятаться по вентиляции. А можно в итоге по одной вентиляции? Вот в этой вентиляции спрятались entity. и пятерку надо обвести. Нельзя дать джокеру уйти. Уже начали. Блин, Бэтмен Архморжинс превращается малому в Темпл Ран. Ага. Хотя на этом канале не такое бывает. И тем более учесть, что Бэтмен Архморжинс это и есть, ну для меня лично как Темпл Ран. Я не, я не трус, я про. Я продумываю стратегию свою, ага, Бэйн. Сейчас просто не тущая обстановка. на пределе. О, вот где ты? Ободу! Он не слушает! Ребят, он вас не слушает. Бенну на вас наплевать. Прошайся со мной. Вы не представляете, как он меня бесит уже, честно слово. Че слово реально, ребят. Бен бесит. Как меня уже этот босс достал. Я уже его и так прошу и так прошу и по этому поводу прохожу и так прохожу. Я уж, короче, вот до разного. Вот так, ждем тут Бейна. Сидим. Ребят, вот реально сидим и ждем Бейна тут. Потом он открыл эти камеры смертников, и они сейчас наружу вылезут. Хватит, закросим. Не, ну реально, а нафига ведь нужен Бэтмен, тем более если учесть, что Бэтмена покаш никто не знает. Вот реально, ребят, никто, ник, никто из не ни полицейских, никто из его сторонников про него покаш не знает, про, не ну. Да блин, да я знаю. Да я его вижу, у него пол баллона осталось. Пол баллона жизни. Жизни. Так, стоп, она тап, так. А у меня... <таспошли> <пишись> да, чёрт. Нету очков улучшения, ни одного. пока Бэйн придет сюда так когда хотя когда он дойдет это пройдет минуты 3 наверное даже может 5 засекайте сейчас даже я нет даже не не, не 5 а 2 минут пройдет скорее всего засекайте сейчас 1403 нет не не, -не, -не, -не. На x так бы news уст... Бэтмен снова за Ну и по-медному Бэтмен превращается, Аркхем Орджинс превращается в Темпл Ран. Бэтмен Темпл Ран. Не, он так ай ну один раз то он все равно и так-то нужно сколько предмет вокруг меня ну один-то раз у меня ладно он меня немножко вынис тут Ждать, пока Бен сюда дойдет. Помаль. Прям подходит к концу, Мастер Плюс. Да знаю я пасибочки за напоминание, Альфред. Сражайся. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну сейчас. Секунда. Мирт. Так Эфхатс. Че, часики, часики, часики, часики. Посмотрим, за сколько секунд Бейн обойдет эту камеру вдоль и поперек в поисках Бэтмена. Сейчас. Секундомер поставил. Ну, собственно, 100% игра не новая, ну но и она не такой. И за сколько минут я уже реально закончусь и ну, дальше в эту игру скажу смысла нет, в ней играть, короче, ребята, и всем пока-пока. Не, хотя в эту игрушку реально смысл играть есть. Возможно. Я думаю, что Бен там опять появится. А нет же он там? Ааа, за три. Пять шесть, и он показался на пути. Пятьдесят восемь, пятьдесят девушки. Сейчас. Одну минуту 17 секунд. Ребят, вот реально. Одну минуту 17 секунд. 18. Одну минуту 18 секунд. Бэйн. Вот. Все в порядке, Альфа. Я победил Бэйна. <свят> Ай. Мастер Брюс. Мастер Брюс, что с вами? Ай-яй. А, Это каценно, я ничего тут не делаю, ребята. Я ничего тут не делаю. Десять раз я. Ай! 10 раз, 10 раз я и несколько, Не, сейчас 3 раза и несколько раз, 7, я это, я 10 раз проходил эту миссию, и, и 3 раза, Причем 3 раза я проходил её на записи, и, и 7 раз не на записи, да, 7 раз не на записи, так, комната управления, так, тут чё, надо бы на... Не, надо мне. Мастер Брюс. Лучше не меня, Альфред, пока что. Так. Я про... практически все прокачал. Только что надо шоковую перчатку, шоковую перчатку шок перчатку 2-0, отбить шокера и отбить щита. М -м -м. Ну ладно, позже прокачаю. Ты хорошо. меня слышишь? Да, и спасибо, что помог с Бэйну. Надеюсь, он не помог кончить навсегда. Да, ну он больше не опасен и кажется принятый MTN1 закончил. Значит, меня на самом деле похож так. Рад слышать, сэр. А Джокер. еще он в свободе. Но ненадолго. Продолжение. Камеры смертников. Уже. Капитан Горн. Ха-ха-ха. Лонни-Бин. На их. Я не вижу нифига. Просто. Без этих своих... А может быть я... Так, я тут что не пропустил. Здесь тоже лишний цвет статус кончался. Так, тут лишний известно, статус кончался. Так. Состояние. Рублер... рум Так. Каком-то полетом. Ми, блин. Так, а тут так. А может быть тут нужно понизу по пройти, а? Я чуть не подумал. Может быть тут нужно вот тут вот сюда? А, не, не сюда. Ну, мы ж тут это с вами так. Видели? Камера смертников, так. А может надо сюда пройти? А, а не, ну сюда! Снайпер, дигнобик, снайпер. Смотри, что пришел. Мне показалось, опять ты. Мои терпения. Смотри, что пришел. Мне показалось. Сука, сын. сын. Про... Пошло оно все. Тебе нужен Джокер. Беги. Помоги отогнать их от начальника тюрьмы. Ну короче, мы с Джимом тут справимся, все. Well. Ты дерешься хорошо, учитывая то, что у тебя уже дочка есть, на самом-то деле. Нормально, чё. Я совсем. Не пути. Ты не Ты успеешь? Где Джокер? Он направляется часов через эту дверь. Спасибо. Через эту дверь? Ну дверь заперта. Чем мне дальше делать-то, а? Вот остается вопрос открытый. Как мне дальше? Чем мне дальше делать? Так. Может где-то тут есть для управляемого секвенсора работа шифровального. Так. Не надо. Не надо. А это... Не надо тоже. Это не надо. Это не надо. Это не надо. Это не надо. Так. Так. Не, ну я как бы понял, что надо туда, ну как туда пробраться, честно, честно говоря, горни. я не знаю, честно говоря, чего не даже делать так. Версия перта. Так, мне нужно туда, на ту сторону, как-то протиснуться. Ну как? Не, я вижу, там маленький вот такой вот просвет, но он не то чтобы очень большой. А может сюда управляемый коготь пойдет? Или шифровать? Нет, шифрование точно пойдет. Может сюда бед коготь... Нет. А может быть сюда вот... Блин, нет же. Так, что дашь делать? то Вот в чем вопрос. Нет, не-не-не, что дашь делать, я знаю. Я должен найти джокера. Ну как это сделать? А три, так. Я... Ч ⁇ Нет, что дашь делать, то я знаю. Надо джокера найти. Ну как его найти, если... Как их всех отличишь, если их не отличить? Все стали полосатыми. чем не виноват. Как их отучить, если их не отличить? Итак, дверь заперта. так. У меня есть супер-мега-ключ от всех дверей вроде. Управляемые коготь. Управляемый бетаран. Так, можно. Они... А не... не, это не разносится никак. Я вам так слушаю. Так. Горн, спасибо, кстати, что помог против своих... Же... А может быть тут вот это вот сломать надо эту Ну и вс ⁇ А? Нет, это не надо. Тут не надо, так, тут не надо, тут не надо, так, тут не надо сюда идти. Куда мне пойти, а? А, не, я понимаю. Ну, что-то вижу, что-то тут вижу. Ч ⁇ Чё -то вижу с этой стороны, примерно. К месту казни. Это дверь заперта, так. Но она и не откроется, собственно тут. Потому что тут красный. А у вот той двери... Это так. Это тоже дверь заперта, так. А, не, я все же правильно иду. тюремное час. А, блин! Сюда надо было идти? Мышь, побери! Какая ночь! Какая ночь! Ночка! Только закончил убивать, но решил продолжить развлечение! Бен еще жив. Ой, это... Эй, это не смешно. Сколько злостей, сколько пара и все это ради чего? Ради мести. Это все для тебя или для меня. Ты должен знать то, что я конченный тис. Ну а для тебя еще не... нет надежды. Для тебя слишком толстый череп, да? Сдавайте! все кончено! Ха. Ха. Я бы его уже давно убил, бы, если бы Бэтс бы не... не ходил все вокруг да около, а? Если бы Бэт не... Бэт, мэн, Бэтс в этой игре не ходил бы вокруг да около, то я бы уже вообще б джокер давно бы... Сам добил. Разблокируй новый... что то там... Новое, короче. Вот почему ты поступаешь так, верно? Тебе нравится. Тебе необходимо это чувство. Давай же, детка, избивай меня, пока кулаки не устанут. Зачем медлить? Ты же знаешь, есть только один способ меня остановить. Любой из моих парней прибил бы его. Этот город заслуживает лучшего. Это моя дочь, что ты лучший герой знает. Но мне все-таки надо тебя арестовать. Гордон, прием. Вы где? Я в церкви. Джокер Пойман. Сукин, сын. Вы все-таки взяли его. Как-то у вас получилось? Мне помогли. Бэтмен тебе помогли. Я продолжаю спрашивать себя. Почему не арестовал его? И теперь я знаю по правде говоря я все его из-за тебя mm -hmm. потому что ты веришь в него я не знаю мне подставили командовать участку которых шип продажных и мне даже неким заменить, как ничем заменить этот город этот проклятый город по крайней мере я так думал Блин, сердце остановилось. Это забавно, Бет. Отлично будет. Еще забавнее. Будет еще забавнее. может быть, я смогу дать им что-то, во что они поверят. Может быть, он даст им что-то, что-то во что они поверят. Batman Arkham Origins. Вот тут вот надо было уже концовку, блин. Ну нет, игра продолжается, ребят. Batman Arkham Origins. Batman created by Bob Kane. Warner Bros. Games Montreal. Это ч уж концовка? <laughs> Не, ну, ребят, ну, игра реально крутая. Советую всем, всем, всем фанатам, всем фанатам игр про супергероев поиграть в эту игру хоть один, один раз. Хоть уно, раз. Хоть уно, поинт. Вы можете пройти основную сюжетную линию на этот раз со всеми удоб устройствами и улучшениями, которые вы собрали. Все они пригодятся вам, поскольку вы начнете играть без не гор на гораздо более высокой сложности, без, предупреж без предупреждающих знаков врагов с самого начала станет больше. И они будут сильнее. Важно, новая игра плюс это отдельный режим, доступный в главном меню. На ваши действия в основной игре он никак не влияет. Между режимами переносится не только опыт улучшения и собранные предметы, но и все другие костюмы бетона. Любой сгруженный костюм бедно теперь можно использовать в основной сюжетной линии и новой игре плюс. Чтобы выбрать костюм, начните игру с главного меню. Я так подумал, что рано или поздно. Или поздно. Конфиденциально. Лично. А что случится, если не подшу? Ты будешь работать на меня? Или сгинешь здесь? Девстрок! А я думал, будет продолжение. а, -а, -а блин! Вы Блин! Было темную ночь, Кальфор. Не хочешь отдохнуть? Собираюсь, сэр. Ну, не раньше, чем вы... Уве... Если уверен, можно нужно кое-что выяснить в потребности помощи. И все успели до Рождества, блин. Так, стоп.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 полностью все. Хочу полностью сделать... Ладно. Так. До этого... До округа Даймонд идти. И тут блог данных Энигмы. Ребят. Короче, я не знаю как вы. Я продолжу все же в Бэтмен можно сыграть. Ну, потому что, ну, сам понимаете, короче, что эта игрушка заслуживает гораздо больше, чем просто... Мы его просто вскоре вспоминания, блин. Но я буду еще очень много. Так. <свес> <свес> <свес> <свес> Не, ну тут очень много снайпер, поэтому я буду их годом очищать. У нас множество звонков, весла наряды порядке срочность. Так. Бэтс. Ну, Бэтс, ну, На помощь. Так. 48 метров совершает преступление 47. Я, короче, тут сейчас буду все, все эти, все задания буду делать. Буду пытаться и делать. Ну, потому что, ну... Я еще, так скажем, не всех их сделал. Ну и... Здрасте, низя Шивы, блин. Это, кстати. Вам намек на продолжение Бэтмен Архэм Сити или Архем Найт, я не знаю вообще на какую-то часть игры. Ну, ну это вообще-то продолжение на Бэм Архэм, скорее всего, Сити. Потому что. В Архам Сити будет этот эм, Босс, ну как вы знаете Я его уже проходил Ра, А, вспомнил, Расальгул Как его звали там, я не помню Просто, я забыл, извините, ребята Извиняюсь, все фанаты Раса И все фанаты Шиппинга, Раса и Бетса Ну зачем ты спас меня, но ну, я сваливаю? О, пожалуйста, мне. Не знаю, зачем ты меня спас, потому что хочу. Может быть, а? А может потому что не могу по-другому сделать я, а? Короче, ребят, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях Бэтмена. Не знаю чего. Может быть, Архимнайт наконец-таки загрузится. А может быть и нет. Короче, ребят, давайте до следующих встреч в Бэтмене. Мы увидимся с вами очень-очень-очень, наверное, скоро. А для вас очень скоро. А для меня пройдет целая вечность. Пока-пока. Бэтмен. А еще одну игрушку Бэтмена мы прошли с вами, ребят. Пока-пока.